Беспримерный и патриотизм и решимость, проявленные сыновьями и дочерьми Азербайджана, во время Второй мировой войны, являются одним из факторов, приблизивших победу над фашизмом. С каждым днем становятся известными, все больше фактов героизма азербайджанцев, проявленного ими в годы Великой Отечественной войны. Одним из героев той войны, о котором стало известно только сегодня, является момент Гусейн насадов бывший в те годы сотрудником советской разведки и одним из участников операции тигеран 43 Из-за геополитического расположения Азербайджана, чекистом страны отводилась особая роль в региональных операциях разведки. Кем же был Мамед Гусейн Асадов? Когда Мамед Гусейну Асадову исполнилось 19 лет, он начал службу в одной из частей особого назначения Красной Армии. После начала Великой Отечественной войны, Главное разведуправление командировало Асадова в Иран, так как он отлично владел оперативной обстановкой, хорошо знал несколько иностранных языков, и располагал широкими разведывательными возможностями. В 1942-1947 годах Мамед Гусейн Асадов занимал пост руководителя торгпредства СССР в Иране. В тот период Иран был выбран в качестве наиболее подходящего места для переговоров Сталина, Черчилля и Рузвельта. Подготовка к конференции шла в условиях строжайшей секретности. Союзники не информировали об этом, в целях безопасности, даже иранскую сторону. Иран узнал о месте проведения конференции, за шесть дней до ее начала, то есть 22 ноября 1943 года. Ночью 24 ноября, член главного командования, начальник генштаба, маршал Советского Союза Александр Василевский прибыл в Астар-Ру, где его встретил Мамед гусейн Насадов, после чего они вместе отправились в Иран. По указанию Сталина, основная цель приезда Василевского заключалась в проверке готовности к встрече лидеров антигитлеровской коалиции и контроля вопросов безопасности. Накануне Тегеранской конференции, Осадов получил информацию о подготовке немецкой разведкой, покушения на глав СССР, США и Великобритании. Он был в числе первых, кто не только получил информацию, но и активно участвовал в предотвращении покушения на Сталина, Черчилля и Рузвельта. За исключительную роль в проведении этой операции, Мамед Гусейн Асадов был награжден двумя орденами одновременно, Лениной и Красной Звезды. Впервые о попытке покушения рассказал широкой общественности 17 декабря 1943 года в ходе пресс-конференции президент США Рузвельт. Как показывают исторические исследования, эта тема оставалась закрытой вплоть до 25-летнего юбилея Тегеранской конференции. Вот что писал, в своих исследованиях историк и журналист, эксперт в области военной и внешней политики СССР 30-40-х годов Владимир Воронов. Руководители советской разведки, в том числе после войны, очень много стали говорить об этом заговоре. Всплыла версия участия группы 19-летнего, что уже удивительно, советского разведчика Георга Вартаняна в тегеранских событиях. Как и когда эта версия родилась. А появилась она в 1948 году, после того, как по распоряжению Лаврентия Берии, была опубликована серия изданий, в которых приводилась легенда о том, что усилиями подчиненных Берии было предотвращено эпическое покушение на товарища Сталина. Все эти материалы были подготовлены к предстоящему 70-летию Сталина. А потом, эта тема не поднималась до 1968 года, до 25-летнего юбилея Тегеранской конференции. Что касается Вартаняна, то он сын агента АГП НКВД. Агент низовой, рядовой, никакого отношения к серьезной агентурной сети в Иране не имевшей. Как они сами себя называли, летучая кавалерия. Это была, навербованная толпа армянских парней, которых можно было использовать, неважно, под своим или чужим флагом, не для серьезных операций, а для операций, типа набить морду, разгромить что-то, устроить легкую демонстративную слежку. Когда попадались они, не попадались те, кто их вел, то есть их реальные серьезные кураторы. И даже по доступным материалам видно, против кого была задействована эта летучая кавалерия. Все остальное, все эти регалии Вартаняна, это все заработано им десятилетиями позже, и никакого отношения к Тегерану он не имеет. Звание Героя Советского Союза он получил в 1984 году по представлению оформленному еще во времена покойного уже, Юрия Андропова, когда КГБ позарез нужны были новые, свежие герои. Таким образом, даже если Вартанян и был разведчиком, и достиг чего-то через десятилетия, никакого отношения к Тегерану-43 он не имел. Так, отвечая на вопрос, награды вы получили за предотвращение убийства Сталина, Рузвельта, Черчилля в Тегеране в 1943 году? Он отвечал. Нет. За Тегеран я в 1943 году получил благодарственную телеграмму из центра. А героя мне присвоили за все то, что мы с Гару успели натворить до 1984 года, и по случаю моего 60 -летия. Не менее весомым фактом, опровергающим главенствующую роль Вартанянов в операции Тегеран-43, является список награжденных за обеспечение безопасности конференции. Вартанянов в этом списке нет и быть не могло. Сразу возникает вопрос, тогда кому и для чего нужно присваивать лавры Вартанянам, в то время как не упоминаются истинные герои Тегерана 43. К тому же в 1999 году Вартанян на встрече руководителей органов спецслужб, которая проходила в Москве, сам признавал, что за все свои награды он благодарен азербайджанцам. Азербайджанский разведчик Мамед Гусей Насадов имеет исключительные заслуги в проведении операции Тегеран-43 и предотвращении покушения на глав антигитлеровской коалиции. История показывает, что рано или поздно все встает на свои места. Такова истина. Мы с гордостью можем чтить память еще одного азербайджанского героя, прожившего честную и достойную жизнь.